Доброго времени суток, я Игорь Черноусов, приветствую вас на четвертом уроке тренинга «Эффективное продвижение в Google+.» В этом уроке я расскажу о том, как создавать сообщество в Google+, и как продвигать эти сообщества. Тайминг всего этого видеоурока находится в описании видео на страничке ролика на YouTube. Я переключаюсь в свой новый профиль, который я оформил, прописал информацию о себе, выполнял все те рекомендации, о которых я рассказывал в первых уроках эффективное продвижение в google google как и большинство социальных сетей позволяет кроме вашего аккаунта который вы заводите в сети после регистрации создавать несколько публичных страниц. Google Plus вы можете создавать сообщество. Это аналог групп на социальных сетях, как Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук. Вы можете создавать мероприятия для организации каких-то встреч. Google Plus отдельно сейчас вот вынес мероприятия, которые проводятся в Кангауте. То есть это живые встречи вот аналогично той встречи, которую я проводил для тестовой группы, продвижение в Google ⁇ То есть мы собрались именно в комнате Hangout и голосом с видео поговорили о всех нюансах продвижения в этой, с моей точки зрения, очень хорошей социальной сети. То есть это видеочак, есть живое общение. И отдельно Google Plus выносит страницы. Страницы, ну вконтакте они называются паблики. Страницы это возможность использовать социальную сеть именно для продвижения своего бизнеса. Если вы переключитесь на ту закладочку изменю то вы попадете на раздел, который не больше, не меньше, а называется «Google для бизнеса». Вот с моей точки зрения сделано очень хорошо, то есть если вы профиль социальной сети должны использовать для общения, но ну а если вы хотите продвигать бизнес, лучше, конечно, создать паблик или страницу публичную, которая будет работать как ваш персональный веб-сайт и с помощью этой странички продвигать, например, в социальной сети бизнес. Это наиболее правильная политика с точки зрения и логики, и политики самой социальной сети. В рамках этого тренинга я не буду рассказывать ни как создаются мероприятия, ни как создаются странички. Поговорю только о сообществе. В следующем видеоуроке я буду рассказывать о скрипте, который позволяет массово автоматическом режиме размещать публикации в сообщество. Вот чтобы у нас была такая логически законченная цепочка сообщества. Для того, чтобы создать сообщество, конечно, вы должны вначале подготовиться. Что я подразумеваю под словом подготовиться? Вы должны продумать, как будет называться ваше сообщество и придумать э, краткое описание этого сообщества. Вот для кого-то может показаться это непонятным и ненужным, но если вы хотите чтобы ваше сообщество отображалось в результатах поиска, а в любой социальной сети, в том числе и в Google+, есть строчка, в которой вы можете что-то вбить, и социальная сеть будет вам искать страницы, сообщества, публикации на этой теме. Если вы хотите, чтобы ваше сообщество, созданное, выдавалось в результатах поиска, нужно проанализировать что ищут люди по вашей теме, то есть какие ключевые запросы вводят по вашей теме, ну, то есть по теме, которую вы будете продвигать в этом сообществе. необходимо подобрать э, ключевые слова. О подборе ключевых слов я очень подробно рассказывал в курсе канал YouTube от А до Я, потому что подбор ключевых слов – это азы все оптимизации. В этом курсе я глубоко об этом рассказывать не буду, но ну, тех, кто не знает, я сделаю пересылочку на сервис очень популярный Яндекс Директ. Вот хотя, конечно, раз мы говорим с вами о Google, лучше бы сделать пересылочку на аналогичный сервис самого Google, который называется Google AdWords. Но с моей точки зрения этот сервис чуть-чуть ну, сложноват, поэтому, чтобы не загружать вас, Дополнительной информацией я сделаю пересылку на Яндекс.Директ. Попасть на этот сервис вы можете всегда с главной странички поисковой системы Яндекс. Необходимо только авторизироваться своим аккаунтом в Яндекс. Получить его можно точно так же, как для Гугла, заведя почту. И внизу главной странички Яндекса есть ссылочка «Директ». Выбираем подбор слов и начинаем искать ключевые слова, ключевые запросы, которые вводятся по вашей теме. Я буду создавать сообщество по тематике трафика, поэтому я так и напишу. Трафик. Сейчас я узнаю, как часто в поисковиках люди вводят это слово «трафик» и какие еще слова используют вместе с этим словом. Нажимаю на кнопочку «подобрать» и смотрю. «Трафик» вводят 526 раз. Это очень высокочастотный частотный ключевой запрос. Конечно, продвинуться по этому запросу моему сообществу будет сложно. Но я начинаю смотреть, что еще ищут с трафика ближе по моей тематике. Вот, например, очень хороший ключевой запрос «Бесплатный трафик». То есть я беру этот ключевой запрос и копирую в отдельный текстовый файлик. В этом текстовом файлике я буду собирать те ключевые слова, которые я буду использовать в описании своего сообщества. «Реальный трафик». Конечно, здесь вы видите, что будут слова, которые вообще не относятся к вашей теме. «Трафик» есть и «Машина», «Трафик» связанный с мобильными операторами. То есть вы подбираете ключевые запросы которые точно соответствуют вашей теме и которые конечно люди ищут вот эти вот циферки как раз и показывают сколько раз в месяц люди вбивают данный ключевой запрос в поисковой строке в нашем случае яндекс Значит, подбирать много ключевых слов не надо максимум 5 6 потому что иначе вам Сложно будет продвигать ваше сообщество по всем этим ключевым запросам. Идеальный вариант, конечно, создать множество сообществ и каждое сообщество заточить под один ключевой запрос, чтобы по этому ключевому запросу ваше сообщество ну, выстреливало в поисковой выдаче. Но я для примера ограничусь только тремя ключевыми запросами бесплатный трафик реальный трафик мобильный трафик и используйте ключевые запросы я буду создавать описание для своего сообщества для того чтобы по этим ключевым запросам мое сообщество выдавалось в выдачу и в самой социальной сети, и, естественно, в выдаче поисковиков, потому что странички социальной сети, как я говорил, а также странички групп, сообществ, которые вы создаете, индексируются поисковиками и будут выдаваться в выдачу. Поисковую. Для того, чтобы создать сообщество, я выбираю из меню Google+, а в классическом варианте оно вот такое открывающееся, в новом варианте оно всегда открытое, выбираю раздел «Сообщество», Нажимаю на кнопочку «Создать сообщество». Выбираю, какое сообщество я хочу создавать, открытое или закрытое. То есть, открытое люди могут спокойно подключаться к вашему сообществу. Закрытое – это значит, люди будут подавать заявку, а вы можете кого-то принимать, кого-то не принимать. Я хочу, чтобы у меня сообщество продвигалось само, чтобы люди... с спокойненько подключались к этому сообществу, размещали какую-то информацию, поэтому естественно я выбираю открытые сообщества. И первое, что вас спрашивают, это придумать название вашего сообщества. Однозначно в название вашего сообщества должен присутствовать ключевой запрос. Мой ключевой запрос – это трафик. Но ну, я его так и назову – трафик. Конечно, одним словом это не лучший вариант, потому что ключевой запрос трафик очень высокочастотный, то есть лучше бы его назвать было вот так бесплатный трафик это сразу же сужает рамки тематики моего сообщества я буду говорить о бесплатных источниках трафика в своем сообществе и буду привлекать сюда уже людей которые именно таким трафиком интересуются название придумано нажимаю создать сообщество и я попадаю на страничку оформления настройки своего сообщества первое что вы должны сделать это придумать какой-то девиз но девиз у меня Известен трафик наш хлеб с маслом. но ну, Естественно, ваш девиз также должен содержать ключевой запрос. Опять же, я оставляю ключевик трафик. Вообще, в вашем сообществе продвигаемые ключевые запросы должны встречаться по максимуму. И в описании сообщества, что я сейчас буду делать, и, естественно, в постах на страничке вашего сообщества. Тогда ваше сообщество будет индексироваться. Мне предлагают придумать... Картинку, логотип. Это, конечно, не контакт. Здесь нет вики-разметки, что-то очень красивое не сделаешь. Но нажимаю на кнопочку подобрать флаг и выбираю какую-то большую картинку с изображением хлеба с икрой. Вот я ее по максимуму растягиваю, кадрирую, как-то вставляю более вкусный кусочек и нажимаю на кнопочку установить как флаг сообщества у меня уже начинает что то красивенькое прорисовываться в своем сообществе вы можете создать несколько тем чтобы информацию которая в сообществе выкладывается сортировать по тематике я это сделаю опять же используя свои ключевые запросы то есть я создам две темы одну только назову бесплатный трафик а вторую назову например мобильный трафик либо например назову там трафик из соцсетей Вторую тему можно назвать там трафик мобиль. Делается это очень просто. Нажимаю на кнопочку ⁇ Добавить тему ⁇ и пишу название темы. Вот, мобильный трафик. Первая тема у меня создана. Еще раз щелкаю на ⁇ Добавить тему ⁇ и пишу ⁇ Трафик из соцсетей ⁇ Опять же, щелкаю мышкой и уже две темы готовы. Темы обсуждения добавлены. Первое обсуждение, которое общее который так и называется обсуждение, вы можете его удалить, нажав на крестик. утверждаем что это обсуждение удаляется. И оставляют только мои тематические обсуждения. А вот в этом месте вы должны прописать что-то о сообществе. Естественно, здесь вы должны использовать свои ключевые слова. Для описания можно еще несколько ключевых слов надергать, создавать описание вашего сообщества, используя выбранные из Яндекс дирек ключевые запросы. Можно делать следующим образом: вот вы берете свои ключевые запросы, вставляете прямо в описание. А вот таким вот образом оставить их это некорректно. Это называется SEO переоптимизированное описание, то есть когда описание делается только из одних ключевых запросов. Ваша сейчас задача сделать это описание человеческое. Вот у копирайтеров есть такое упражнение, когда из набора каких-то непонятных слов необходимо слепить предложение или текст какой-то. Я очень часто тоже так поступаю, то есть вот прям накидываю ключевые запросы, а потом начинаю их соединять какими-то человеческими словами, чтобы получить текст. Ну, я сейчас точно так же поступлю, поставлю на паузу и сделаю сообщество. Ну вот такое описание я сделал. Просто соединил свои ключевики каким-то осмысленным текстом. Но еще раз ставлю в свой текст свои ключевые запросы. Для чего? Для того, чтобы эти ключевые запросы сделать э, тегами. Я перед своими ключевыми запросами вставляю всем вам известную сеточку и получаю тег бесплатный, тег трафик. Соединяю слово «реальный трафик» и делаю это одним тегом «реальный трафик», делаю «мобильный трафик». И, если хотите, можете еще несколько тегов разместить по вашей тематике. Теги позволяют людям, которые интересуются вашей тематикой, нажатием на этот тег получить несколько публикаций из социальной сети, где размещен вот такой вот тег. Далее, очень важный момент – ссылка вы, естественно, создаете сообщество для того, чтобы что-то продвигать. То есть свой проект, свой партнерский продукт и так далее. Поэтому этот раздел «Ссылка» – это то, ради чего многие создают сообщество. Для того, чтобы просто размещать безнаказанно свои ссылки. Здесь вы можете размещать любые ссылки. Нажимаю на кнопочку «Добавить ссылку», придумаю ему описание этой ссылки. Сделаю ссылку на свою подписную страничку. И в разделе, где написано URL, вставляю эту ссылку. Можете размещать несколько ссылок. То есть нажимаете еще на кнопочку «Добавить ссылку» и следующую ссылку. Если хотите, указывайте место расположения, где вы находитесь территориально. Ну, это достаточно хорошо. Кто может вступить в группу, у вас стоит все. То, что мне и нужно. Все, на этом создание вашего сообщества закончено. Нажимаю «Готово». Если вы уже набрали себе людей в кругах вы можете естественно своим созданным сообществом сразу с этими людьми поделиться в этом профиле у меня пока нет друзей но я поделюсь только ради того чтобы сделать публикацию у себя на стене о том что я вот такой молодец создал сообщество что необходимо делать дальше естественно вы должны наполнять свое сообщество чем наполнять его регулярно какими то постами вы можете свое сообщество наполнять руками, то есть заходить в это сообщество и делать какой-то пост. Вот, например, вот такой. Можно с вашего профиля личного выкладывать пост на вашем профиле. Вот видите, я поделился этим сообществом, он у меня появился в профиле. Но любым постом с вашего профиля вы можете поделиться в своем сообществе. То есть для этого просто нажимайте на стрелочку ⁇ Поделиться ⁇ удаляете для всех. И выбираете ваше сообщество вот мой, мое сообщество бесплатный трафик я его выбираю выбираю куда в какую тематику делиться и нажимаю поделиться вот пост с моей стены автоматически разместился в моем только что созданном сообществе я конечно использую несколько другой способ я использую средства автонаполнения групп У меня эти группы мои созданные группы наполняются автоматически с помощью сервиса я использую сервис новопресс я о нем уже много раз говорил кому интересно можете найти информацию на канале этот сервис автоматически заполняет сообщество но таких сервисов достаточно много если ваше сообщество не будет регулярно наполняться какой то информацией, она будет считаться мертвым и естественно никакого интереса для роботов такое сообщество представлять не будет естественно вы должны регулярно рассказывать о своем сообществе то есть постить информацию по своим кругам и естественно приглашать людей но приглашать можно только тогда когда у вас есть кого приглашать то есть когда у вас в кругах там друзья будут какие то реальные люди вы всем этим людям можете отправлять приглашения приглашение что такой-то такой-то приглашает их в такое-то сообщество. Но ну, так как в этом профиле нет никаких у меня друзей, пока, естественно, я даже никому не могу отправить приглашение. А когда у вас друзья будут, им на почту будут приходить следующие сообщения, я сейчас покажу. Но ну, вот все я их уже удалил, к сожалению. Но приглашение будет приходить на вашу почту от аккаунта и будет написано, что такой-то такой-то приглашает вас вступить в такое-то сообщество. Вот обратите внимание, на страничке сообщества отображается наше описание с ключевиками, отображаются наши теги. Итак, на этом рассказ как создать сообщество в Google, то есть группу в Google Plus. Я закончил. Если у Вас есть какие-то вопросы, пишите их под этим видео. А в следующем пятом видео уроке я расскажу о том, как работает скрипт автоматического размещения информации в группах. И будет еще отдельный урок, в котором я расскажу. О работе с прокси где их лучше купить что такое индивидуальные прокси как настроить браузер для работы с прокси все это достаточно подробно расскажу благодарю всех кто досмотрел ролик до конца всем спасибо до свидания